Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко. Вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня у меня очередное интервью с очень интересным человеком. Недавно мы с ним познакомились. Зовут его Артем. Артем является финансистом и предпринимателем, а также с недавнего времени. Артем ведет свой канал в Телеграм. Канал, естественно, посвященный инвестициям. Артем, пожалуйста, тебе слово. Добрый день, Вячеслав. Благодарю за то, что пригласили на интервью. Отдельную благодарность хочу выразить за то, что развиваете наш украинский рынок, помогаете нашему населению осваивать финансовую грамотность и инвестиции в Украине. Вот. Спасибо. Спасибо. Немного расскажу о себе. Немного расскажу о себе. Я финансист, заканчивал Киевский национальный экономический институт, имею степень магистра. С недавнего времени я веду свой телеграм-канал, где я доношу, пытаюсь доносить простым языком какие-то сложные финансовые темы, которые, возможно, упускают другие блогеры, но которые при этом важны в финансовом образовании нашего населения. Окей, Сегодня... это... Это, это супер. Я, кстати, хочу еще сказать, то, что ссылка на канал Артема будет в описании под видео, естественно, поэтому переходите. Я уверен, вы не пожалеете, сам провожу кучу времени в его канале, потому что информация действительно интересная, очень-очень полезная, особенно если вы только начинаете разбираться в сфере инвестиций, и причем это авторский контент, то есть это не просто глупый откуда-то, с источников, собранный там сбор, а это ну, действительно мысли и наработки человека, вот финансиста, практикующего, причем инвестора, поэтому обратите свое внимание. Ну вот, в принципе, и, кстати, еще забыл сказать о том, что сегодня мы с Артемом общаемся на тему ошибок начинающих инвесторов в составлении своего активного портфеля, то есть портфеля из достаточно рисковых активов, из отдельных акций отдельных компаний. Артем, поделись, пожалуйста, своим мнением по этому поводу. Хорошо. Прежде чем начать и перейти к каким-то конкретным рекомендациям, хочу, в принципе, сделать, какое-то такое вводное слово по поводу развития рынка в Украине. Мы знаем, да, что вот Соединенные Штаты это такая капитализма где уже не одну сотню лет развиваются там фондовые рынок где люди достаточно финансово грамотные, большинство людей имеют свои сбережения. К нам в Украину этот рынок вот только приходит. И моя тема, она чем обусловлена? Активные инвестиции на в просторах интернета часто можно встретить такой вот нимай батл пассивных и активных инвесторов, то есть одни кричат, например, что нужно инвестировать в эти фонды, вторые там кричат, что зачем покупать все пачкой, нести там риски компании, которые имитируют эти фонды, лучше выбирать самому, да, опираясь на свои знания отдельные акции. Я не защищаю ни одних и ни других сторонников, просто для себя я как финансист выбрал э, подход э, обучать людей именно вот конкретному стокпикингу. Дело в том, что у нас в Украине тоже население делится на два лагеря. Наши инвестора это предприниматели, обеспеченные тишники, которые у которых там доход выше среднего, которые готовы эту дельту инвестировать в свое будущее. И так сложилось, что одна часть рассматривает инвестиции сугубо как инструмент достижения своих финансовых целей, то есть Покупаем пассивные фонды ежемесячно на определенную сумму, двигаемся по своему финансовому плану и достигаем цели. Для вторых, это направление оказалось столь интересным и новым, что... Э, Сформировалась определенная группа людей, которые относятся к этому процессу как хобби или как какой-то движухи. Мы видим, что появляются блогеры, появляются лидеры мнений, вокруг которых формируется эта аудитория, которая там в чатах обсуждает, которая не хочет покупать пассивные фонды, для которых это не просто финансовые инструменты, а еще и элемент, образования и проведения своего досуга и поэтому вот к этой когорте людей мы сегодня обратимся, поскольку она растет и конъюнктура рынка тоже подталкивает людей э Выбирать отдельные акции в портфель. Недавно вот была новость, что на украинской бирже да, появились появился ряд иностранных IT-компаний, которые уже в Украине можно официально купить. И, собственно, таким людям мы сегодня и дадим эти рекомендации, чтобы вот этой вот тусовке в движнике они не совершали ошибок при формировании портфеля. Супер. Ну, я думаю, что данное видео многим будет полезным, потому что часто очень в комментариях задают именно такой вопрос, и тоже в личку люди стучатся очень часто и спрашивают, а как и что, какие компании лучше и так далее, ну, и как бы по статистике, если мы можем посмотреть, то в том же Ютубе много набирают очень просмотров. Соответственно, есть интерес у людей именно к выбору отдельных компаний, к их анализу, аналитике и достаточно голубой аналитики, потому что ну, это, скажем так, не совсем простое занятие, да, будем честными и как бы лучше послушать как бы, мнение либо экспертов, либо человека, который в этом разбирается. Ш... Артем, давай дальше, наверное, да? Mm -hmm. О чем ты хотел еще рассказать? Ну вот как раз вот в вопросах людей можно проследить вот основную ошибку человека, который выбирает акции. Часто в чатах или вот мне задают вопросы по поводу какой-то компании. Например, стоит ли обратить внимание сейчас на Apple, а вот Tesla пузырь это не пузырь, а вот стоило ли выкупать Boeing на просадках. И... В самом вопросе вот уже заложена ошибка. Человек, который спрашивает, он э, заведомо абстрагируется вообще от ситуации, которая проходит на рынке, которая проходит в секторах, которая проходит... Э у конкурентов, и он пытается выбрать какую-то одну компанию вот точечно. Он вот как дротик кинул, ударил, он где-то на слуху слышал, там Boeing упал, и он спрашивает про Boeing. Компании ни в коем случае не стоит выбирать вот так вот точечно по отдельности. На самом деле на то, как будет себя вести компания, влияет три фактора. Вот. Влияет два типа риска, это систематический и несистематический, и влияет три фактора, это в принципе как ведет себя экономика, это как ведет себя сектор, что вообще происходит внутри отрасли и сектора, и уже в последнюю очередь то, что происходит внутри самой компании. И вот есть если так поделить это все взять как сто процентов то э, вот есть такая гипотеза что лишь 20 процентов результата акции влияет на двадцать процентов результата акции влияют процессы внутри самой компании 40 это что происходит в экономике 40 это сектор и 20 компания. так как например на э, бычьем рынке как бы хорошо ты компанию не отобрал но ты все равно скорее всего получишь бычий тренд то же самое касательно секторов. Есть сектора, которые там э, потенциально развиваются более быстро, есть там защитные сектора, циклические сектора. Поэтому первый совет, никогда не рассматривайте точность на компанию в вакууме, всегда старайтесь опускаться сверху вниз. Посмотрите, например, что происходит в макроэкономике, какие процентные ставки, например, какая безработица, какое производство. Потом опускайтесь к секторам, которые вам интересны. и уже при... Анализе тенденций да, в секторах, выбирайте какую-то компанию. Второй пункт – это люди не имеют какого-то конкретного инвестиционного инвестиционного подхода. Они вот, как говорят, мешают и коней, и людей. Посмотришь, в их портфель там половина дивидендная компании, половина там циклические компании, половина там IPO люди инвестируют. То есть у человека у вас должна быть была, быть какая-то инвестиционная идея. Основные идеи, например, какие могут быть? Это там инвестиции в IPO. Есть люди, которые там на этом фокусируются. Это достаточно трудоемкий процесс. Они там покупают компании, которые только листингуются на бирже. Есть люди, которые там формируют циклический портфель, да, может слышали, когда циклы в экономике бизнес меняются, разные сектора ведут себя по-разному. Есть люди, которые там инвестируют в компании Роста, непосредственно я, у меня такой футурологический подход, я пытаюсь определить Тренды, которые ждут в принципе человечество там, в ближайшую декаду или даже дольше. На фоне этих трендов определить сектора, которые будут выигрывать от этих трендов. И уже в этих секторах искать компании, которые стабильные, которые скорее всего будут перформить лучше рынка. Какие еще есть подходы? Есть там стоимостное инвестирование или, например, дивидендные инвестиции. Когда люди собирают портфель исключительно там, из дивидендов и получают с них пассивный доход. Так вот вторая ошибка это смешивать эти подходы там, в одних портфелях. Люди, например, покупают дивидендный портфель на фазе роста капитала. Да? Я уже писал на канале, почему там, это не совсем грамотное решение, почему лучше сначала там, вложиться в компании роста, возрастить свой капитал, а потом уже в период, когда вы будете потреблять этот капитал, перевести его э, за несколько лет в дивидендный портфель могу вот бегло рассказать, да, компания, когда платит дивиденды, когда там диво-аристократы платят дивиденды. Менеджмент принимает решение выплачивать дивиденды, когда уже сформировался какой-то кэш у компании, который она не может эффективно распределить, в, реинвестировать в свое развитие. То есть обычно это, если вы посмотрите на дивидендные компании, уже такие большие устоявшиеся компании, там как Coca-Cola, которые заняли весь рынок и у них вот есть кэш, который нужно как-то распределять. И менеджмент считает, что эффективнее, этим кэшем вознаградить акционеров, поскольку эффективнее им уже распорядиться невозможно. То есть каждый там вложенный доллар в бизнес, он будет приносить маленькую отдачу. Вот. Тогда компании выплачивает дивиденды. Что происходит у инвестора? Как вообще рассуждает инвестор дивидендного портфеля? Ошибочно. Он думает: я вот сейчас куплю дивидендные компании, буду получать с них дивиденды и инвестировать их вот, реинвестировать вот прям у всех такой вот подход. Реинвестировать дивиденды надо. Обычно реинвестируют их в те же дивидендные компании и получается какой диссонанс. Менеджмент компании решает, что он не может эффективно реинвестировать в бизнес и он решает выплатить дивиденды. В то же время частный инвестор решает реинвестировать эти деньги в бизнес. Получается, что частный инвестор предполагает, что его решения они более разумны, чем решение менеджмента, который находится внутри компании и который владеет всей этой информацией. Помимо этого еще и 15% налогов да, в зависимости от юрисдикции заплатить. То есть получить деньги, отрезку государству и принеси обратно туда. Вот. Так вот, если Это вы кажется, платируете... Да, здесь, мне кажется, просто подход человека заключается исключительно, во-первых, из всем известных книг, да, которые читают все вокруг, потому что практически ну, три, три максимум 4 книги, которые у всех на слуху, да, которые читают начинающие инвесторы. И как раз там то твердится о том, что... Реинвестируете дивиденды, потому что вы увеличиваете как бы, возможность работы вашего сложного процента? Вы так все равно инвестируете на долгосрок, да. Но здесь, как бы ты правильно говоришь, что нужно разделять подход к портфелям. Потому что если вы активный инвестор да, и, и вы действительно отбираете компании свой портфель, то какой смысл тогда реинвестировать их дивиденды, если это дополнительный Конечно. кэш? Для вашего, для вашего анализа и ваших будущих вложений. Возможно, правильных, возможно, нет. Никто не уверяет, что вы будете правы, но сам факт. То есть вот и вам разница подхода. А вот что делают да, компании, которые не платят дивиденды? Они по факту прибыль, которую получают, они уже реинвестируют в свой бизнес. Но они при этом не платят налога на эти дивиденды. То есть получается, если вы уже решаете формировать дивиденды, портфель, то у вас должно быть две стратегии. Первая, это вы дивидендные акции покупаете в тот период, когда вы решаете эти деньги изымать. Допустим, не реинвестировать, а изымать, вот просто на жизнь там, для каких-то целей вот вам нужно, чтобы капал какой-то пассивный доход. Второе это если человек там психологически не склонен к риску, ему важно там, он думает, что это все там шарлатаны, он хочет попробовать, ему важно какой-то поток вот, получать. Для него это будет вот, как такое успокоение, когда он будет там, на карточку выводить себе и видеть, что да, действительно приходят какие-то деньги. Но и то, этот метод можно, это волнение можно побороть. И влаживаться более эффективно. Либо если вы эти дивиденды направляете на какие-то другие инструменты, которые у вас в стратегии изначально заложены. И вы считаете, что, например, мне эффективно взять эти дивиденды и переложить в другую компанию. Ну, например, инвестировать дивиденды в ту же компанию, которая их платит, заплатили налог, и плюс посчитали, что вы умнее менеджмента. Вот как бы итог таких действий. Поэтому второй вот такой совет имейте инвестиционный подход какой-то. Выработайте для себя инвестиционный горизонт, определите, как вы будете двигаться, чтобы вы не мешали разные подходы в своем портфеле, поскольку вы снижаете его эффективность. Артем, а как ты скажи, как ты относишься к выкупу тех секторов, которые находятся сейчас в, ну, скажем так, проблемные сектора, которые находятся в просадке? Mm -hmm. Я не имею в виду сейчас растущий растущий сектор, да, потому что подход, mm -hmm. допустим, да, подход многих ну, как бы знаменитых финансистов, они говорят о том, что если вы хотите заработать, то вы должны покупать то, что сейчас ну, якобы обесценено и никому не нужно, потому что со временем оно все равно начнет пользоваться спросом, и вы заработаете как раз на этом денег. Как ты к этому относишься? Вячеслав Благодарю, очень хороший вопрос. На самом деле, вот вокруг этого метода есть даже до да, определенная стратегия выкупа просадок, которой, как вы говорите, многие пользуются. Buy the dip с английского. Метод на самом деле рабочий и хороший. Вот можно провести аналогию там с магазином, да, вы когда приходите в магазин и вы стараетесь купить кроссовки, которые по скидке, а не которые там стоят дорого. Вот то же самое на рынке. Если сектор Например, по каким-то внешним причинам или компания просели, объективно, не объективно, эти сектора можно выкупать. Причем, если были какие-то фундаментальные факторы, просто восстановление будет дольше, просто закладывайте больше интервал для этого. Экономика она все равно растет, но вряд ли вернемся к пещерам и копьям, все равно идет прогресс и сектора, которые падают, они будут расти. Поэтому даже если это было вызвано кризисом макроэкономическим, все равно все восстановится. Единственный тот совет есть, если вы хотите менее рисково входить в эту тему, выкупайте те сектора, которые стратегически важны для, для планеты или для страны, например, для США. Если, например, сравнить мартовскую просадку, да, которая была, взять, например, сектор авиалиний и сектор круизных перевозок, то лучше бы выкупить сектор авиалиний, поскольку там Boeing, Delta Airlines, American Airlines, это все компании, которые э, стратегически важны просто для США. Их будут спасать, их будут заливать деньгами, что бы ни произошло. Если бы кризис дальше продолжился, э, страна не может просто остаться без авиаперевозок. И поэтому будет поддержка вливаться очень большими темпами. Это способствует более быстрому восстановлению сектора. В то время как круизники, например, которые нужны только американским пенсионерам, это, наверное, последние кандидаты в листе ожиданий на то, чтобы им помогали. Круизники тоже восстановятся, но будет это значительно дольше. Поэтому просто старайтесь в портфель в стратегии buy the формировать в таких долях, чтобы большая доля была у стратегически важных компаний и секторов. Да, спасибо большое, я с тобой полностью согласен, хотя я неплохо на карнавале прокатился, на Корниловой, который вот, mm -hmm. занимается как раз для стариков, да, как ты говорил, круизными, круизными перевозками, и это достаточно огромная компания. Вот, ну оно как Нет, бы ну, все раз... отскакивало в моменте. Конечно. Расти будет все, отскакивать, восстанавливаться будет все. Просто, например, если бы мы там увидели вторую волну, которая могла бы там быть жестче, предсказать это, конечно, тяжело, но тем не менее увереннее. Увереннее просто чувствовали стратегические отрасли. Но тем не менее, рано или поздно восстановилось бы все. Buy Deep также выкупайте, старайтесь не по отдельными компаниями, а вот хотя бы пакетом там, по 10 компаний. Например, если там выкупить все компании, мы знаем, был там ряд банкрот, там Херс, крупная компания, да, автоперевозчиком закрывалась. То есть это как бы компании, на которых люди теряют деньги. Но даже если вы бы в марте выкупили просто все, что упало, вот одной пачкой, и, допустим, там 10% обанкротилось, 60% болтались бы примерно на тех же уровнях, а 30% за перформили, бы вы бы сейчас бы получили уже доходность больше рынка. То есть чтобы все кричат там вот, покупайте компании, которые могут быть банкротами, потенциалами. Да, пускай будут. Ваша задача не выбрать отдельную компанию, не вложить деньги. Это вот закон больших чисел. Да, что-то пойдет в убыток, но что-то заперфомит и вытащит ваш результат. Поэтому диверсификация, как и везде, при любой стратегии. также есть и с просадками. Да, согласен с тобой. Скажи, пожалуйста, Артем, а как ты относишься к таким же активным инвестициям, только по сути с Призмы выбора ИТФ фондов. Вот как бы набирает сейчас оборот очень это, это направление, да, потому что фондов огромное множество, ну, скажем так, не, не, не столько сколько, конечно, акций отдельных компаний, но тоже достаточно для выбора. Как, как ты к этому относишься? Ты... Ну, Считаешь, что это допустимый способ инвестиций или же это все-таки выбирать из корзины, грубо говоря, гнилые яблоки является большим приоритетом на длительной дистанции, чем вот купить все, но более безопасно? Смотри, лично мой подход какой? Лично я предпочитаю выбирать отдельные акции, потому что это для меня вот тоже интересно, это элемент какого-то образования, это элемент вовлечения, у меня также там формируется какой-то комьюнити, с которым я могу подискутировать. Касательно э Советов широкие массы, тут каждый человек должен определить для себя. И инвестиции в ETF, и инвестиции в акции. Это всего-навсего инструменты. вот Каждый просто под свой РИКС профиль под свои временные затраты, которые он готов уделять, он выбирает оптимальный для себя инструмент. Собирать портфели, например, сети фондов это ну, ничем не отличается там от э Ладно, чуть перефразирую. Собирать портфели ETF фондов можно. Собирать портфели ETF фондов это менее рискованно, поскольку у вас идет большая диверсификация. Единственное, что тут есть два фактора, да. Первое это комиссия за управление. Я как-то выкладывал на своем канале калькулятор капитала, где учитывал, как комиссия за покупку отдельных акций, комиссия ETF влияет на портфели. Там за 15, за 20. Вот получается неплохая разница, даже при маленьких комиссиях там в полпроцента за управление. Во-вторых, нужно понимать, что ETF это все-таки отдельный имитент, отдельная компания, которая э, может попасть под какие-то санкции, может быть как-то там деактивирована, закрыта. И не факт, э, прецедентов еще не было, но не факт, что не будет прецедентов, когда инвесторы не потеряют свои деньги. Да, в США, например частный э, инвестор, он очень защищен там и страховками и комиссией по ценным бумагам но тем не менее мы знаем что э, все носит вероятностный исход и еще одно это когда вы формируете там портфель из ETF вы там не решаете вложиться в э, широкий рынок а решаете например там купить э, часть развивающихся рынков часть вложиться там в какой-то-то сектор часть вложиться куда-то еще э, вы должны все равно анализировать компании которые входят в этот ETF на предмет их долей и пересечения. Может быть такое, что вы соберете там 5 ETF, и в этих 5 ETF окажется 30% суммарно Амазона. И вот что не учитывают там инвесторы, что покупая разные ETF, одни компании могут в сумме вот этих долей складываться в какой-то кусок, который будет нести дополнительный риск. Но в целом хороший инструмент для инвестора, который... Э не готов, скажем, очень много уделять времени анализу и для которого, например, в финансы э, приоритетней потраченному времени он развивается там как айтишник, он развивается как там, специалист в своей сфере, повышает свой доход, этот доход инвестирует в ETF, и эта схема часто может быть более эффективной, чем stock -picking. Поскольку э, увеличить свой доход там на 10%, на 15% в год, это э, проще, чем пытаться обыграть рынок на 10%. Да, спасибо. Я с тобой тоже полностью согласен, конечно. Ты слышал наверняка, да, вот в Америке там набирает движение фая? Э, Financial Independence Retire Early, да, люди, которые помешаны на максимальном накоплении своих средств, и их основное, основное направление – это сбор портфеля инвестиций именно в ETF-фонды, то есть они выбирают направление минимального риска абсолютно, они не вкладываются в отдельные компании и работают исключительно с пакетами ETF-фондов, да, то есть от, выбирают как бы широкую диверсификацию, грубо говоря, по фондовым портфелям. Вот. Ты как на это смотришь? Вот лично твое мнение относительно того, не относительно их подхода, а относительно того, что вот они прям ужимают себя максимально, они вкладывают там буквально... Больше 50% от своего заработка годового, да, не важно сколько это будет, а, а, а, в часть, а чаще всего это больше 70%. То есть они экономят практически на всем, вот на протяжении там, ну, длительного времени, uh -huh. скажем так. Как ты к этому относишься? Смотри, мне сложно давать оценку поведения других людей, поскольку если человек выбрал какое-то для себя решение, он ему следует, значит оно для него приемлемо. То есть ему так хорошо. Непосредственно я экстрем так экстремально как бы деньги не накапливаю, поскольку э, в отличие от денег, да, у нас есть там другие сферы, э, которые также важны. Есть вот такой подход да, к кредиту, я недавно вот услышал и прям задумался. Обычно там во всех этих э, источниках, да, в интернете говорят вот кредиты потребительские, особенно это ужас, это плохо, кабала, платить проценты, никогда не в власти. И вот я люблю собирать такие разные мнения, услышал интересную теорию, э, украинский экономист, говорил, вот приводил пример насчет мотоцикла. Вот Есть студент, например, да, ему там 20 лет и он там очень хочет купить себе классный мотоцикл. Он там представляет, как он там девчонок на нем катает и у него эндорфины выделяются и все хорошо. И такой он весь в тусовках рассекает по ночным проспектам. Ему от этого хорошо. И вот он берет кредит, он там покупает этот мотоцикл, он там кайфует от него, катает прям. Он получает вот сейчас в этот момент максимум удовольствия и там по чуть-чуть выплачивает этот мотоцикл. И второй подход: этот студент мечтает об этом мотоцикле, но не покупает, а копит. Просто копит, копит, копит, копит, копит, копит. И в какой-то момент, там в 30 лет, он этот мотоцикл, ну, это там сугубо, покупает себе. И он садится на мотоцикл и понимает, что уже такого удовольствия он от этого не получает, он уже не студент, он уже не молод, всех девчонок там, грубо говоря, уже разобрали, да, он уже садится и он упустил вот этот вот момент времени, момент удовольствия, поскольку наша жизнь конечна и каждому из нас отведен какой-то там неизведомый период времени, вам важно находить баланс вот и в удовольствиях и в планировании какого-то будущего, любые экстремальные отклонения, люди, которые живут сегодняшним днем или люди, которые наоборот там, все вкидывать в будущее, а это ну, не совсем сбалансированная жизнь. Вот как с этим человеком на мотоцикле. Мотоцикл у него есть, да, он не переплатил там за него проценты, но время он уже свое упустил и удовольствие такого уже не получил. Да, согласен, потому что мы. Как моя жена говорит, что умираем мы один раз, а живем мы каждый день, и это жизнь каждый день нужно ценить в любом случае, потому что у тебя другой не будет возможности пожить. Но опять-таки, да, вот этот нужно соблюдать симбиоз исключительно между здравым смыслом и перебором в какую-то из сторон, как ты уже сказал. Поделись еще какими-нибудь интересными инсайтами, которые ты считаешь, ну, которые у тебя есть вот с твоей сферы. Смотри, вот если вернуться там к выбору отдельных компаний, какую еще хотел э, ремарку сделать, вот даже когда вы спустились там внутрь какого-то сектора, проводились и определились, что вы будете выбирать внутри него компанию, и вы нашли какую-то хорошую компанию, она вам нравится, она финансово устойчива, вы готовы там ее на долгосрочный взять в портфель, э, вам тем не менее стоит э, проанализировать ближайших конкурентов этой компании, поскольку даже хорошая компания может оказаться не лучшей, вам всегда важно сравнивать, сравнивать, перебирать, перебирать, Перебирать риски, перебирать какие-то факторы, чтобы выбрать себе в портфель лучшую компанию. Как будет это перф... Она будет перформировать в будущем? Конечно, никто не знает, но тем не менее, стартовую точку там по финансовой стабильности вы можете уже заложить. Поэтому совет сравнивать компании между собой, но внутри одного сектора. Артем, а как ты, кстати, относишься к выбору компаний, к аналитике компаний и к к выбору их к себе в портфель, если ты, если человек, точнее, не разбирается в этой отрасли. Вот я приведу к примеру. Я абсолютно не могу понять сектор биотехов, да, биотехнологий. Ну, я не понимаю, как это работает. Да? То есть у меня очень большие сомнения на тем, на, на тем, что они производят там и так далее. То есть... Ну, не знаю, почему так сложилось. Это вот мое субъективное мнение от этого сектора. И я как бы туда не лезу. Да? То есть у меня были на средний срок, на мой спекулятивный портфель, куплен один, по-моему, биотех. За все время я это взял. Ну, я считаю, что мне просто повезло, потому что мы находимся как бы, в восходящем тренде, по сути. Да? То есть я его взял по тренду со скидкой, мне повезло. Вот. Но вот в будущем сейчас я не лезу в биотех. Я просто не понимаю этот сектор. Как ты к этому относишься? Стоит или не стоит? Ну, смотри, Вячеслав, в это действительно достаточно сложный сектор. Касательно секторов, каждый из секторов имеет свои особенности. Они достаточно сложные. И если мы возьмем, вот, если люди знают компании Большой четверки, там, Deloitte, Erston Young то в этих компаниях под каждый отдельный сектор под отрасли работают отдельные специалисты то есть это вот как показатель того что один человек комплексно не может охватить все и на каждую позицию да, есть человек который разбирается в нюансах этого сектора поэтому тоже важный совет компании с разных, отраслей и секторов конечно же не сравнивается, сравнивается только внутри одной отрасли. Вот например в банках показатель P на B. Price да, к балансовой стоимости он важен, поскольку банковский капитал напрямую выдается да, в виде кредитов, а например в IT-технологиях э, капитал балансовый он там очень много нематериальных активов, скажем так, которые тяжело оценить Поэтому просто грубо следовать каким-то мультипликатором не стоит Вам нужно реально изучать какие-то особенности секторов Вот касаемо биотехов, как вы говорите, в чем особенность биотехов? Две особенности есть. да. Первое, это что компании, которые разрабатывают лекарства биотехнологические, они проводят четыре стадии испытания. И должна комиссия по пищевым добавкам и медикаментам их одобрять. И это называется такой вот трубопровод, пайплайн. То есть сколько на каждом этапе у компании препаратов. Поэтому тут важно выбирать компании, у которых этот пайплан широкий. Понятное дело, что компании, у которых 30 там препаратов находятся в тестировании и причем на четвертой фазе, которая уже ближе к выпуску, их 10. Она будет более стойкая, чем компания, у которых всего 5 этих препаратов, и на четвертой стадии еще нет ни одного. Поэтому вот нужно вот ширину препаратов, да, пайплайн измерять. И второе это биотехи, они имеют патент, ограниченный на выпуск своей продукции. То есть, даже если компания изобрела лекарство, которое выпустилось в рынок, она, как монополист, продает его определенный период. То есть там 5 лет, 6 лет. Потом, когда этот патент заканчивается, эта как бы технология становится доступна для ее конкурентов, и они начинают там выпускать э, препараты заменители дженерики. Соответственно, в этот период э, основной производитель теряет какую-то долю рынка. Поэтому тут еще нужно отслеживать патенты. Ну, как видите, достаточно сложный сектор. Поэтому если покупаете биотехи, вот смотрите просто патенты, смотрите на ширину этого пайплайна и. Диверсифицируйте. Вот биотех — это один из тех секторов, где очень рискованно выбирать одну компанию. Лучше взять десяток, а еще лучше взять ETF. Это, наверное, тот сектор, в котором бы я сам брал бы ETF, несмотря на то, что я стараюсь выбирать акции. Хорошо, спасибо большое. Ты прям рассказал, как, как работать непосредственно с целым сектором и как, как его оценивать. Это огромная, кстати, польза. И, друзья, возьмите на заметку, потому что такой информации вы просто так бесплатно нигде не найдете. У меня вопрос к тебе вот такой. Наверное, уже будем понемножку заканчивать. да? Мы практически час уже общаемся с тобой. У меня вопрос относительно, ты наверняка слышал, фонд под активным управлением Кэти Вуд, АРК, который называется, да? ИТФ. Mm АРК, -hmm. у них сколько там, 5, по-моему, ИТФ активного управления и 2 под индексом, то есть который просто отслеживает индекс. У меня такой вопрос. То есть они сейчас бьют абсолютно все рекорды. И в принципе не только сейчас, а на протяжении 10 лет, если посмотреть там среднюю статистику по доходности этих фондов, то она больше 34%, если я не ошибаюсь, в среднем. Ну, естественно, не все. Там кто-то 28 показывает, кто-то показывает 37. Ну, как бы среднее средний доход доходе 3-4%. И вот у меня вопрос такой, есть ли в таком случае смысл стокпикинга отдельного, да, то есть э чем, ну, явно, вот, допустим, я себя не считаю абсолютно умнее Кэти Вуд, допустим, или ее, комп или ее команды, да, которые прям, это ну, как бы фонд, под управлением которого несколько миллиардов долларов, и люди там специально, специально сидят и управляют, и явно там каждый человек отвечает за свой сектор вот, акций, имеется в виду. И вот тут как бы возникает такой диссонанс, то есть они переигрывают рынок на достаточно длительном уже периоде времени. Mm -hmm. И вопрос, а стоит ли в таком случае опять-таки заморачиваться для пикинга? Смотри, Вячеслав. наслышано, конечно, Кити Вуд, о ее arc действительно выдающиеся результаты. Тут ответ, вот, который у нас уже звучал. Дело в том, что все равно рынок делится на два сегмента и как бы кто ни воевал за тот или иной подход, все равно будут сторонники. Вот как в политике да, демократы и республиканцы США, так и тут будут сторонники. Если человек вот, хочет непосредственно сам принимать участие, для него это элемент хобби, элемент развития, он это будет делать. Сколько ты игроку, который хочет бегать в футбол, не показывай футбол по телевизору, он все равно возьмет мяч и побежит его пинать. Вот. Поэтому э, советы мы сейчас даем, э, не призывая людей отказываться от пассивных инвестиций, и не агитируем за активный сток пикинг, просто те люди, которые уже для себя внутренне определили, что они хотят разбавлять свой портфель акциями, либо формировать свой портфель акциями, эти Советы, мы даем с той позиции, чтобы люди не понесли дополнительный риск и где-то не приняли неправильное решение. Вот, но э, те же активные стоп пикеры да могут посмотреть, с чего состоят ETF Арк Инвеста, понять там какой-то подход. Я знаю, что вот там обращает много внимания на компании мелкой капитализации, э, и они могут просто перенять там этот подход попытаться самому повторить и не платить там комиссию за управление. Получится у них обыграть рынок или ETF и вот этого, никто не знает. Скорее всего, не получится. Вот, поскольку там сидят более компетентные аналитики. Но не все инвестора, к сожалению, рассматривают инвестиции просто как инструмент достижения финансовой независимости. да Для это что-то большее. Согласен, да, все-таки есть активные игроки, есть пассивные наблюдатели, да, именно поэтому... Мы с... Много людей смотрят футбол, да, и только лишь единицы в него играют, скажем так. Вот. Поэтому, Артем, огромное тебе спасибо за сегодняшний эфир. Я думаю, что наши зрители получат кучу полезной информации, и вряд ли <клес> такую информацию просто можно найти где-то в интернете. Я знаю, что у тебя припасены еще несколько интересных инсайтов по отдельным категориям, но мы уже, наверное, на них будем снимать отдельные видео, отдельная будет у нас встреча. И поэтому, друзья, большая просьба подписаться на канал Артема, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить опять-таки новое видео. И, насколько я знаю, Артем, ты еще собираешься запускать свой YouTube-канал, да? Да, вот как раз планировал на днях этим заняться. Не все темы, к сожалению, можно осветить текстом в двух тысячах символах в Телеграме, поэтому э, хочу доносить какую-то информацию в видеоформате, более тяжелую, но более простым языком. Ну, поэтому, друзья, я думаю, что это э, еще одна... Возможность для того, чтобы подписаться на канал Артема сейчас в Телеграм, чтобы не пропустить момент выхода его YouTube-канала. И, наверное, большое спасибо тогда. Всем большое спасибо тебе, Артем, за то, что уделил время. Вячеслав, благодарю за то, что пригласили на интервью. Очень душевно получилось поговорить. Еще раз отдельная благодарность за то, что развиваете украинский рынок. Ну и спасибо всем зрителям, которые присутствовали на эфире. Подписывайтесь также на канал Вячеслава. Впереди много интересного у него на канале. Да, спасибо большое. Надеюсь, так и будет. Все, друзья, большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока. До свидания.